6 июня. Всем добрый день. Хочу предложить вашему вниманию очередное издание из рубрики «Творческое пчеловодство» под названием «Изоляция маток в годовом цикле». Чем вызвана необходимость выпуска этой темы. В последнее время все большее количество пчеловодов проявляет интерес к этой теме, технологии изолирования маток в годовом цикле, и все большее географическое разнообразие. Поэтому хочу... ну В общем, возникла необходимость сделать... выпустить материал, такой, более подробный по сезонно. То есть, описать изоляцию маток в годовом цикле. Весна, лето, осень, зима. И хочу обратить внимание всех пчеловодов, всех, кто будет пытаться себя попробовать в теме изоля... изолирования маток, об одном очень важном моменте. Если получится, кстати, и книга это вышла, как раз по той причине, что я хочу призвать всех сторонников этой темы, этой технологии, тому, чтобы смогли осознать именно биологическую философию. Я перед этим сказал, что все больше по географическому своему разнообразию проявляет интерес к этой теме. Понятно, что тропики, Заполярье, Западное, Восточное полушарие, а есть и Калифорния, Австралия, и Турция, Канада. Понятно, что разнообразие климатической зоны растительности очень значительное. Поэтому, если будет понятие о биологических принципах формирования жирового тела, о развитии самой, самого организма пчелы, самой физиологии, значит, будет понятие и само, о самом... В самом применении этой технологии. Ну и понятно, раз изоляция мата в годовом цикле, значит, будут более-менее кратце описаны все нюансы, которые сопровождаются по сезонно. И каждый пчеловод для каждого региона географически, территориально выберет для себя тему, выберет для себя способ изолирования, периодичность изоляции, крат, кратность изоляции и так далее.